Со времен Гиноэсов в этих местах я не слышал этого звона. И вот он первый дублончик. Браво, браво! Мы, конечно, люди очень устаревшие, но мы знаем, что, конечно, в вашем мире это недорогого стоит, хоть и похоже на золото. Мы знаем, что в вашем мире есть купюры и посерьезнее. Можете сминать их такие бумажки и кидать сюда. Мы это тоже оценим. Я серьезно. Золото будет наше. О, в общем, жребий кинули. Так. Что там, ореллешка? Ал. И вы он Меньшому бражнику Но так силен магнит был Золото, что с неохотой Меньшой ушел И тотчас же работой Оставшиеся жадно занялись И разбирать монеты принялись Ох, богатыми будем только что Меньшой товарищ Скрылся Как старший Вот опять я понимаю Как старший с речью к другу обратился щедры щедры новоросицы в общем и только что меньше товарищ скрылся как старший с речью к другу обратился что то я устал в женской компании ну-ка друг иди сюда иди сюда золот фишка присядь присядь присядь на меня слайд ну Кстати, старшей встрече к другу обратился. Знаешь, братан, я твой названный брат. Я тебе заботиться на карта, нормально сядь. Кто так сидит вообще? Я тебе заботиться и рад. Нормально сядь. Не лить этот клад, вот этот вот. Представляешь? Теперь должно нас трое. Ну этот ушел, да? А на двоих-то считай почти, что вдвое пришлось бы золото. Так если б я того ощипанного воробья со счета при разделе клада скинул, уже, б, братан, меня бы ты покинул. А? Нет. Всем скажет, он типа его мы обобрали, и часть его мы взяли, как мы слова свои потом ему докажем, и ему что ему мы скажем. А ничего не надо говорить. Послушай, что хочу я предложить. Но никому об этом ты ни слова, да? Мамой клянусь, что никому другого до самой смерти я не посвящу. Смотри, измены я ведь не прощу. Теперь прикинь, ты знаешь, что мы двое сильнее его, не менее чем втрое. Он в жертву нам с самой судьбой намечен. Молод, слаб еще, смешлив, беспечен, когда вернется. В общем, рассмеши его, затей дурашливое баловство. Ты, ну, обними его, борясь покрепче. Да придержи на них как можно цепче. И прямо в сердце я ему кинжал воткну тем временем, Чтоб не мешал нам разделить сокровище с тобою. И золото к нам потечет рекою! Они покончить с братом столковались И сидя возле клада дождались. собразник думал по пути, эх, одному мне золото найти, его червонцев красота прельстила, ну и конфет еще. В них все любовь, любовь, веселье и сила. Кто-то на земле счастливей был меня. Он в город шел товарищей кляня, а в помыслах был на дороге к Аду. И бес ему шепнул, что Склянка яду он мог бы горю своему помочь, Что сделать это надо в ту же ночь, Пока про золото еще никто не знает, И злодеянию не помешает. И он пошел к аптекарю спросить Немного яду, чтобы отравить несносных крыс, Что скребушат в норе, к тому же там завелся во дворе Какой-то хищник, ласка или хорек, Там, ну, вот что-то завелось, Ему аптекой продал пузырек, сказав тихонько, видит Бог, что такие не лгуя, что этот яд таит в себе такую неслыханную силу, что его достаточно таки глоточка одного, и звей любой тотчас же умигает, хоть хуса яда такие не замечает. И обуян греховной мыслью сей, к виноторговцу побежал злодей. И у него купил три плоских фляги, В них насадил Кларету и Малаги, Еще там всякой браги, И поскорее обратно побежал, А по дороге яду подмешал, Он в две бутылки. Третью ж про запас, Нетронутую для себя припас. Придется с золотом всю ночь возиться, Вином приятно будет подкрепиться. Рассказ тянуть. Злодею мальчу проткнули грудь, Лишь только воротился он обратно. И вот, не смыв пролитой крови братней, Попробуем, что за вино такое, А подкрепившись землю труп зароем, Старшой сказал и отпил из бутыли. Вино Вдвоем они, смеясь, распили. И действовать живут, как начал яд. Что даже Авиценна в своем каноне смерти Той презренной страшней и мучительней не описал. Вот и конец. Я все вам рассказал.